Доброго времени суток, меня зовут Андрей Данюшенко и я рад вас приветствовать на своем канале. С этого видео я начинаю серию коротких полезных видеоуроков по созданию и ведению своего канала на YouTube. Сейчас я расскажу, что подтолкнуло меня к идее записать серию обучающих видео и почему важно и нужно использовать такой ресурс как YouTube. Давайте по порядку. Я веду свой бизнес практически на 100% через интернет и мои клиенты и партнеры находят меня через социальные сети и в частности через видео на YouTube канале. Ко мне в команду приходят как новички, так и опытные предприниматели. Однако, несмотря на степень их подготовки, мне задают очень много вопросов на тему YouTube. От таких, как создать свой канал, и до таких, как снимать и продвигать свои видео. Это и послужило поводом к созданию серии обучающих видео, так как иногда работать с каждым человеком персонально просто не представляется возможным. Кстати, это один из выгодных плюсов видеоконтента. Сняли один раз видео, и оно работает на вас постоянно. Давайте теперь рассмотрим причины, по которым обязательно нужно иметь свой канал на YouTube, особенно если вы занимаетесь бизнесом. Вот только некоторые из них. Если вы еще не знаете, YouTube является вторым в мире сайтом посещаемости и вторым в мире поисковиком после Google, а 75% работы в онлайн начинается именно с поисковых систем. Если рассматривать только русскоязычный рынок, то Россия занимает второе место по количеству созданных каналов на YouTube после Соединенных Штатов. И YouTube занимает седьмое место по охвату аудитории в странах СНГ. Это значит, что каким бы делом вы, вы ни занимались и какой бы бизнес вы не делали, ваша потенциальная аудитория точно может вас найти. Представляете, какие возможности вы можете упустить, если не будете использовать видеоконтент в своем бизнесе? По прогнозам аналитиков, к 2019 году 80% глобального трафика будет приходиться на видео. Сейчас эта цифра составляет 55%. Создать свой канал и загрузить туда видео – это абсолютно бесплатно. Представляете, в вашем распоряжении есть собственное телевидение, которое работает на вас и на ваш бренд 24 часа в сутки. По результатам исследований, пользователи на 88% времени больше проводят на тех страницах, где размещен видеоконтент, чем на тех страницах, где размещена только текстовая информация. Видео помогает выстраивать доверие со зрителям. Вы можете обучать, продавать, влиять, вдохновлять других людей с помощью видеоконтента. Такие известные бренды, как Apple, Nike, Mercedes уже давным-давно находятся на YouTube, а их маркетологи точно знают, что делают. Надеюсь, этих коротких фактов вам было достаточно для того, чтобы задуматься о важности внедрения видеоконтента в ваш бизнес. С вами был Андрей Денишенко. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и до встречи в следующих видео.